Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Дмитрий Балакин и я преподаватель школы мобильной кинематографии. Сегодня я вам покажу, как создавать музыку на своих гаджетах. Существует много скепсиса на этот счет, но мы развеем туман вашего сомнения и на деле покажем, как это происходит. Да. Использовать мы будем самую стандартную программу, присутствующую на всех смартфонах и планшетах компании Apple. Гараж Бен. Открываем гараж Бен. Так, мы немножко создали бита и основной темки, так сказать, скелета. Давайте послушаем, что у нас получилось. Ну, а теперь, конечно же, нужно записать немножко голоса. Ау! Вот что у нас вышло. Слушаем. Этот трек звучит немножко дипово и депрессово. По нашему мнению, данная стилистика сейчас в тренде. Создавать треки подобного рода очень просто. Мы можем показать, как это делается в онлайн-вебинаре, если это видео соберет 300 лайков. 300, 300, 300. А в следующем видео мы покажем, как мы снимаем клип при помощи смартфона и этой музыки. На связи был Дмитрий Бавакин. Подписывайтесь на наши социальные сети и приходите к нам в школу мобильной кинематографии. Всем пока! Адьон!